Так, Руслан Галимов, всем привет. Один из главных вопросов. Когда вырастет курс призм? Несомненно, мы сегодня тоже на эту тему поговорим. Но давайте, наверное, сейчас как раз-таки начнем, да, потому что это наверняка всем интересно. Алексей, ну так вы вещаете на канале на своем, давайте вам слово. Когда вырастет курс призм? Значит, я регулярно веду на этом канале, на котором сейчас у меня идет трансляция, вебинары. Они проходят как минимум раз в месяц. А иногда бывает и чаще. Поэтому следите, заходите на наш сайт Паровоз Призму. Там существует ссылочка на наш канал, на котором всегда новости есть о ближайших вебинарах. В том числе об этом вебинаре. Я думаю, все прочитали новость на этом канале. Вот. На этих вебинарах мы обсуждаем эту тему. И от чего она зависит? Ну, в первую очередь, вы сами понимаете, что она зависит, насколько увеличивается, либо уменьшается спрос на монету. Ну, две взаимосвязанные вещи. Когда монета интересна? Монета интересна, когда на ней можно заработать. Объективно это так. Честно говоря, ну вот вся история криптовалюты призм, она изначально на этом и была построена. То есть все гнались за тем, чтобы увеличить собственный баланс, увеличить структуру. Что для этого нужно? Нужно купить монеты, нужно рассказать другому человеку или там какую-то акцию сделать. В соцсетях, чтобы построить структуру, либо записаться автоматически в паровоз Тоже, кстати говоря, работало прекрасно Сейчас, благодаря Паратаксу, это все немножечко, и даже не немножечко Воздействие гигантское, привлекательность упала Ну и, можно сказать, взаимосвязанные вещи Взаимосвязанные вещи Было много напечатано монет все зашли в пулы, все какие-то выстроили структуры. А изначально, я так подозреваю, что разработчик на эту схему вообще не рассчитывал, что такое гигантское количество структур пулов создастся. Поэтому было создано под 30% в месяц огромное количество монет. И это обесценило монету. Сейчас разработчик сделал абсолютно правильное решение. Паратакс съедает все практически добытые монеты. И динамика уже, ну, можно сказать, снижается. Съедания монет за последний месяц – это 4%. Поэтому придуман, я думаю, что не без помощи Юрия Майорова, почему-то мне так кажется, или Алексея Муратова, вот этот МММ-призм. MMM Честно говоря, очень грамотно выстроен маркетинг по сравнению с другими вот проектами. Или там я был в МММ-11. MMM маркетинг очень сильно добавлен Усовершенствован для того, чтобы максимально плавный был вход, максимально плавный был выход. Поэтому я считаю, что благодаря MMM призм спрос на монету будет увеличиваться, а монета больше не производится по факту. Поэтому в бли... ну, слово, ближайшее время зависит не просто нужно сидеть, грубо говоря, там в носу ковырять, Да, действительно рассказывать людям, что существует проект, существует монета, с помощью которой можно заработать до 30% или даже в первый месяц 35%. И у нас все получится. Причем ну, монета... даже больше, Алексей, можно заработать, потому что можно еще да. письмо счастья отдать еще пять получить. Это в итоге 40 будет. Ну и еще больше 40 можно заработать, если хорошо поработать на земле, либо в интернете. То есть да, получить ну, реферальное. А оно вообще приходит... Ну, моментально. То есть, как только человеку подтвердили внос, сразу же оно приходит. Поэтому действительно и Валерий Михайлович, и Ярослав докажут, что не только 100% можно заработать, наверное, в первый месяц, а даже и больше. Если самому инвестировать абсолютно ну, крохотные суммы, я бы сказал, там 5-10 тысяч монет проинвестировать, а остальное все на рефералке собрать. Но даже по рефералке, честно говоря, я был, ну, я сам, ну, как бы инструкцию или как бы маркетинг изучал слабо, поэтому, когда я увидел, что 150 уперлось, я говорю, на 150 тысяч монет максимально можно вывести за 30 дней. Причем 30 дней считается прямо по блокчейну. От от момента до момента, то есть от даты до даты, от, от времени до времени. Поэтому это абсолютно правильный маркетинг, и я думаю, что именно это позволит даже таким ну, грубо говоря, супер-пупер рефералом, но ну, не растаскивать, не, не а, уничтожать систему, а только, ну, вот мы сейчас проводим, у Валерия Михайловича превысило, у Дэна превысило, у Ярослава там превысило, мне маленечко остается, там тоже превысило. Ну, это дело времени, я думаю. Да, дело там, времени, дверь, поэтому... Все. Мы работаем уже на на других людей, ну, по сути дела, на свои команды, чтобы у них все это было лучше, лучше и лучше развивалось. И это действительно ну, грамотный маркетинг в МММ-призм. А вот как бы мое мнение, и поэтому реферальная ссылка под этим вебинаром моя стоит, если там надо мне добирать маленечко друзья, все ссылки на каналы имеются внизу под видео, это YouTube-каналы, это и Валерий Михайлович, и Ярослав, и Алексей. Да. Щелкайте, подписывайтесь, и кто вам импонирует, то ты без Ничего. проблем. Да. Давайте я быстренько отвечу, коротко, да, вот, когда вырастет курс призма. Ну, вот, когда вот в МММ призм соберется 500 тысяч человек, вот тогда и вырастет курс. Поэтому делайте рекомендации. Раньше же в, в Рой-клуб на 30% свободно приглашали, вот. а почему вы сейчас вот здесь не поработать? Ну, Поэтому... я считаю, вот ты, можно сказать, что я не ответил на твой вопрос, а когда вырастет курс, но я считаю, <с что, <с что это от нас зависит, от вот мы здесь находимся, мы работаем, люди тоже работают, важно получить, я считаю, что как только курс вот сейчас там 0,6, 0,5 центов, как только он чуть-чуть кверху пойдет, Реально начнется интенсивный закуп. Вот прямо видно по курсу, по самому, по графику на BTC Альфа, что вниз уже цена не уходит. Монеты по этой цене моментально разбираются в надежде на то, что заработать. Достаточно небольших позывов кверху, а mmm призм к этому ну, способствует. Поэтому, ну, не знаю, я даже вот... Честно говоря, по родственникам прошелся, я говорю, да купите вы на 2, на 5, на 10 тысяч монет, на 10 тысяч рублей монет, увидите, ну, как бы не сумасшедшие деньги. Я думаю, что как минимум удвоится это все очень быстро. Угу. Валера, тебе слово. О, Валера. Я не затронул тему Рой-клуба. Я но я. Да-да-да, слышал, слышно. Я. Подвиси а. немножко. И не завтра, но рой клуба просто сейчас все участники, да, у вас есть возможность, не напрягая саму криптовалюту призму, то бишь я о чем говорю, об эмиссии, да, иметь те же самые 30%. У вас там такая рава, что вы там сидите, я не понимаю вообще. Вот, просто не понимаю. Что вы там делаете в этом Рой-клубе, слушайте вот эти вот э, мощные изделия от всем известного нам всем известного э, этого, кто он там? Красноярца, который в Сочи перебрался и ездит на, на ЦИПе и там дома покупает. Ну, не за себя, прежде всего. Вот, ни, одна, ни одна структура не пыталась, но не объединила людей У тебя СММ реально можно объединить людей, потому что здесь мы друг другу помогаем. Вот. Монет для того, чтобы нам помогать друг другу и приглашать людей достаточно. Что на бирже, что на этих обменниках. Вот. И тем более, что мы, э, вот сейчас, говоря, разговоры идут про, в чатах про Паратакс, Я вам вообще это не него забыл, ребят. Ну, кайфово получать в месяц 150 тысяч монет. Реально, кайфово. Я когда получил в плюс, я еще засоздал аккаунт, через чтобы был интервал времени, потому что два раза помощь получать в месяц, и еще приедет. Я... Ну, что сказать, Валерий Михайлович прав, никуда тут не денешься. да. Непонятно, потому что, ну просто кайфово. Ребят. Причем даже по сегодняшнему курсу, вообще объективно, даже по сегодняшнему, 50 копеек, даже если там 40, хватает... Не, ну давайте, друзья, посчитаем, ну. допустим, те же самые 150 там, тысяч монет, перемножить это, к примеру, на, там, давайте на 50 копеек даже. Да? Это получается где-то 75 тысяч рублей. Средняя зарплата в России, которую Google показывает, это 46 тысяч рублей. Ребята, я не продаю, вообще не продаю, стараюсь копить монеты, потому что я понимаю, что я еще не так стар, 54 года, да, но через 2-3 года мне эти монеты сделают все. В мою жизнь, ну, в мою, в мою жизнь, да, в детей, там, детей, моих, моих друзей, там я могу просто им предоставить какой-то отдых, который они себе не могут оплатить. Я могу за них все заплатить. Понимаете? И это Валера будет То, лучшая реклама. Да, я приглашу. Я могу заплатил, когда я на поехать дракона там шикарные места. Я могу пригласить, потому кто и потом будет на же Потому что они увидят по а самое лучшее именно реальные, туда Валер, Валер, плохо слышно, плохо слышно. Давай слово передадим Ярославу. Ярослав, что думаешь ну, что тут думать? Естественно, курс вырастет, когда покупателей будет больше, чем продавцов. Но это мы и так все с вами знаем. Я хочу обратиться к участникам, которые все время говорят, вот призм там скатилась, монета сама уже падает. Как теперь звать людей? Вот я очень часто вижу такие обсуждения в чатах, что вот мне не хочется подставляться перед людьми. И по факту вот МММ Призм ⁇ это сейчас тот инструмент, который дает не то что даже сохранить свои монеты Призм, а еще и преувеличить Призм. их в денежном эквиваленте. А монеты, точнее, Фиата, становятся тоже больше. Потому что если участник просто купил монеты и положил их к себе на кошелек, ну идет коррекция курса, и в деньгах там могут быть просадки небольшие. В ММ MMM призм за счет этого оборота, вы в любом случае, за счет того, что у вас становится больше монет, вы еще выигрываете и в пересчете на фиат. Ну, вот я в последнем видеоролике посчитал: и на любом этапе захода в ММ MMM призм, ты в любом случае был в выигрыше. Поэтому, кто говорит, как можно приглашать в монету, а только приглашение в монету повысит ее стоимость. Вот как можно приглашать через МММ-Призм. MMM да, абсолютно верно. Потому что ну, проще приглашать, там все в основном любят. 30% в месяц, о, интересно, 30% в месяц интересно. Ну, пожалуйста, вот есть инструмент 30% в месяц с достаточно уникальным маркетингом, поэтому я считаю, что почему бы и нет. И причем не надо, там, как говорится, продавать квартиры просто небольшой суммой. Кстати, буквально недавно Влад, Запустил программу Stability, где он уже рассказал, как это все будет работать. Мне понравилась у него математика. И по большому счету там тоже все упирается именно в количество новых пользователей. То есть он конкретно также математически все просчитал и показал, что вот там на определенном уровне. Также монет просто не хватает, друзья. Поэтому, ну, вот я считаю, что и МММ будет помогать этому направлению, да, и, э, и Влада направления, там, самураи, да, тоже будут, соответственно, работать. То есть э, не какое-то одно направление, а раз, раз, различные, как можно сказать, ну, не то что сообщество, да, но различная группа людей, группа лиц начнет э, это дело продвигать. И тогда вот совместными усилиями, я считаю, что действительно можно будет что-то изменить и как-то вот увидеть что-то позитивное в этом. То вот, что все упирается именно в рекомендации и в количество новых пользователей. Ну, мне кажется, что в любом случае в криптовалюте призм сейчас происходит тот момент, ну, много уже кто об этом говорит, когда монеты перетекают в руки людей, которые будут ее ценить которые да. э, просто ее у себя сейчас копят, а монет генерируются, ну, в любом случае меньше. Пускай даже пулы какие-нибудь ворованные монеты распродают, или которые они на вот в этот период, когда процент был огромный. Но рано или поздно в любом случае у ливунов они заканчиваются. И потом уже наступит другой момент. Просто если развивать систему, вообще криптовалюту призм, то этот момент настанет быстрее. Если не развивать, то... Вот если сохранится все как есть, если сообщество будет, ну, у нас сплоченное сообщество, то в любом случае, рано или поздно этот момент настанет, и в любом случае курс все равно пойдет вверх. Все дело во времени просто. Да. На самом деле, я считаю, что надо дать должное вообще сообществу, потому что вот что бы ни происходило, да, но все равно есть куча чатов, да, то есть есть большие объемы на бирже. То есть вот если бы этого не было объемов на бирже, тогда можно было бы кричать «все, призм, скам». 100 долларов в сутки оборот, ну все, то есть никто не покупает, никто не продает, никому это не надо. Но когда мы видим обороты такие колоссальные, ну как бы здесь кричать призм скам, это ну, неадекватно и неправильно как минимум. Вот. Поэтому есть, да, огромное сообщество и несмотря на все, на все сложности, в любом случае... Ну, идет развитие. Плюс вот этот вот МНМ 2020 на монете приз, который появился, как-никак, кстати прямо, потому что он дал такую вторую кровь, как бы дал, да, потому что многие уже там тоже так, я уже там в какой-то мере тоже сидел, я не продавал монеты.